Давайте посмотрим на то, каким образом выглядит Сватхистана чакра. Мне кажется, что здесь очень уместно еще и поговорить о том, вот как идет сама эволюция Сватхистана относительно Маладхара чакры. Вот, ну смотрите, здесь идея, в общем-то, довольно простая. Она заключается в том, что у нас есть лепестки. Вот, вспоминаю, что четыре лепестка у Муладхара чакры и то, что они обозначают определенные концепции. Правильно? Правильно. Это условная ось, координат для удобного понимания, на которой в свою очередь обозначены определенные качества, которые нам необходимы для того, чтобы Муладхара чакра либо работала максимально благоприятно, или либо наоборот закрывалась. Да? Да. Вот. И теперь, Внимание! Качества, которые мы будем видеть в дальнейшем на других чакрах, это, по сути, те же самые качества муладхара чакры, которые раскрываются и делаются сложными и более многокомпонентными, если хотите. Вот. И, э э э и вот теперь, зная, что... Все это, ну, если мы посмотрим на свадхистану, мы увидим шесть лепестков с шестью качествами. И вот если они являются закономерным продолжением отношения себя с другими э, лепестками на оси координат я не я и это является как бы, ну, тоже закономерным продолжением работы сигналом, которым мы проводим вперед со стороны спины, да, мы сейчас рассматриваем ось координат дети-детища, то сейчас вот прям хочется взглянуть на рисунок Муладхары чакры из Сватхистана. Если рассмотреть, то есть если даже так посмотреть на обе схемы, то видно, что задние и передние лепестки существуют в одном количестве. Здесь количество не меняется. А вот если посмотреть на два правых лепестка «я» и два левых лепестка «не я», другие – то видно уже, что качества усложнились. Усложнились. И задача теперь посмотреть, вот каким образом они усложнились, да? И каким же образом это можно примерить на себя. То есть сделать такую своеобразную диагностику. Ну, собственно говоря, мы. Идем тем же алгоритмом, то же самое, что мы делали на Маладхара чакре. Мы рассматриваем, вот, определяем аспекты, а потом примеряем на себя эти аспекты, диагностируя, прислушиваясь к себе, слушая свое тело, что отзывается, или мыслями, или тело само отзывается на уровне э, вот этих вот симптом ну, э, психосоматики, скажем, да, и определить что не так и возможно там есть блок или пересмотреть в виде отношения или проработать дополнительно в любом случае все это выносится на поля а вот ну и вот я готова это прямо сейчас сделать делаю выдох после этой долгой преамбулы и начинаю с заднего лепестка ну задней части э, лотоса Садхистана и вот эти вот размышлялки мои будут идти как и в первом случае нейрографическими линиями постепенно постепенно оформляя его этот лепесток оформляя наполняя осмысляя и так далее и этот лепесток называется та-дам Абсолют. Вот он раскрывается очень интересной идеей. Вот смотрите, когда мы говорим о заднем лепестке Муладхара чакры, <coughs> лепестке красного спектра, да, то речь идет о роде и о том генетическом материале, который есть в каждом из нас. Ну, мы об этом много говорили, это... Это понятно. Но на Муладхаре человек не склонен обожествлять, сакрализировать эту родословную систему. И это принципиальная разница. Если, например, какой-то человек живет на Муладхаре, да, ну, условно на Муладхаре, то есть на понимании, на своем на своей степени осознанности, осознании, сознании на этом уровне, на этом уровне осознания, простите, вот за такое вот, ведь ну, запуталась в трёх соснах, то у него есть, конечно, какое-то трепетное отношение к роду. Конечно, оно есть. И он этому рад, вот он чувствует самодостаточность и защищенность и так далее, да? Но он еще далек от идеи возвышенного, вот этих высших каких-то э, символов, да? Для него родовая система – основа основ его жизни. Но он не рассматривает свою родовую систему как некое там святое начало-начало для себя. А вот на второй чакре уже, на второй чакре проявляется осознание того, что есть и еще что-то большее. Еще что-то более важное, чем он сам. Сильное, то, что сильнее его, он осознает это, сакрализирует это. И задний лепесток называется Абсолют. И вообще, свадхистана чакра, поскольку она про удовольствие, про радость, про любовь, то задний лепесток показывает, насколько важен нам аспект вот этот коммуникации, вот этой связки внутри семьи и родственных связей вообще, и насколько он склонен а, придавать важность вот этой семье своей большой, семье, куда бы она ни углублялась и как бы она ни расширялась. Ой, сейчас делаю глоток воды. Вот он, вот, вот вам и мостик. Смотрите, если на уровне Мулатхара чакры лепесток рода ощущается как некая поддержка и опять же состояние некоего, некого, Некоего, <смех> некого, sorry, некого покоя Приходит то ощущение вот, Приходит вот то ощущение Которое про Я защищена да? Я в безопасности имею поддержку за спиной А вот на уровне свадхистана чакра Это нечто иное Внимание Внимание это не про защиту. Это я получаю удовольствие от того, что моя семья такая, а не другая. Не какая-то другая и вообще моя родня. вот Она именно, именно такая, какая мне нужна. И я от этого получаю удовольствие. Моя семья самая лучшая. Я с этим раскрытым лепестком, проявляю некую сакрализацию уже. Именно поэтому называется абсолют, то есть от того, что для меня является самым важным. Вот я кайфую, я удовольствие получаю от того, что крутая семья, я кайфую от этого. Это вообще, это очень важно, это, ну, чуть ли не ну, не обожествляется, сакрализируется, скажем, это, ну, самое такое подходящее слово. И если есть люди, у которых эта чакра является самой активной из всех остальных, то это значит примерно так, что для этих людей семья – это святая святых, это родня, и родня, и это также вот некое такое, вот, некий такой как алтарь <смех> и вот из серии все в дом все для дома все для все для дома все для семьи жены мужа детей и так далее вот семья это святое вот одним словом семья это святое а, что-то я эмоционирую далеко ну с другой стороны я же все это время наполняю энергией мысли то что я делаю для себя раскрываю вот это понятие лепестка и я наполняю этими энергиями осмыслением то как я это понимаю а э, кто-то понимает э, вот имея вот этот алгоритм вот это слово сакрализация слово абсолют слово удовольствие он рас раскрывает это через себя вот то что о чем я говорила с самого начала примерить на себя вот так примерно оно и получается, да? И вот если у человека вдруг наоборот какие-то проблемы со своими родственниками, то все равно можно раскрывать лепесток и потихонечку начинать коммуницировать со своей семьей, хотя бы пока на ментальном, хотя бы пока на виртуальном уровне, на уровне мыслей, форм, на уровне того, что ты заполняешь свой рисунок вот этими мыслями, желаниями, вот. Но если же вы оторваны от своих родственников и нет прямого доступа, и то здесь тоже препятствий как бы нет. Но все равно можно настроить лепесток абсолютно таким образом, что вы будете просто на уровне ощущений испытывать вот это состояние. Да, пусть у меня, например, нет доступа до родственников, к родственникам, но. Ну, все равно они у меня классные, и э, я бы с удовольствием с ними пообщался, и общался бы вообще, и вообще бы подружился. То есть идея абсолюта ⁇ это ощущение удовольствия от семьи. А вот, ну и, как вы понимаете, закрывает вот этот лепесточек, прямо противоположное. Это ощущение неудовольствия, ощущение напряженности при общении и взаимодействии с семьей, вот когда нам не хочется получать это взаимодействие, когда нам ну, ну, ну попросту не хочется общаться с семьей и не хочется общаться с родственниками, когда мы например, считаем, что они по каким-то причинам не соответствуют нашим стандартам, или по каким-то причинам мы держим на них какие-то обиды, но это уже другая история, пока вот не соответствуют, не, не, не то качество общения, которое мы бы хотели видеть, которое бы ожидали от них. И мы перестаем постепенно испытывать радость и любовь от общения со своей семьей родственниками получать удовольствие от общения со своими вот, родственниками. И все это, конечно, замедляет работу этого лепестка, соответственно, делая блоки, не давая проходить энергии и подниматься дальше на более высокие чакры. Вот. И, а возможно, оно опускается еще и на нижние чакры, то есть на, на Муладхар чакру. Вот, вот в родовой, может быть, там изначально где-то повреждено, и, может быть, если вы почувствуете, что на уровне э, свадхистана чакры вот этот э, лепесток абсолют у вас, заблокирован, может быть, имеет смысл еще раз опуститься по древу рода в корень и посмотреть, не забыли ли вы, или еще вот с такой точки зрения, не просмотрели ли вы, может быть, если, например, я сейчас тоже буду делать диагностику, отключусь, вот после этого лепестка делаю маленькую паузу, потом присоединюсь, опять просмотрю с точки зрения удовольствия, то есть я беру и бросаю с точки зрения удовольствия вот как бы вот этот вектор вниз опускаю не с точки зрения защищенности а с точки зрения удовольствия все ли у меня в порядке там вот там глубоко может быть когда-то была ситуация что я не получила удовольствия от чего-то да вот все что мы перечислили и возможно там вот в корнях нужно это починить подлатать лепесточек вот еще раз полюбить этот лепесток задней защищенности, да, мой род, мои корни, и, возможно, создать даже какой-нибудь новый ресурс в древе, да, там сила рода. Я не знаю, это все индивидуально, как у вас пойдет. Вот у меня, мне захотелось сделать еще дополнительную такую диагностику, и поэтому я беру паузу себе, а у вас это на уровне клика, если вам это не надо. То есть, вы кликаете, идете дальше или вы останавливаетесь и а, идете с ревизией на нижнюю чакру. И увидимся скоро!